Смотрим вот такую браслет Samsung Galaxy Fit 2. равняки его. Будем с Galaxy Fit E. Вот такой браслет. Насколько он больше? Uh -huh. Вот видно, что вот в этой области кнопочка, ну не кнопочка, а сенсорная кнопка. <coughs> Браслетик очень мягкий. Попробовать сразу достать его. Браслет это не заводской, заводской у нас вот такой. Давайте По количеству отверстий одинаково. еще комплектации инструкция М -м, довольно таки жесткий гораздо жестче чем на е на фиге сейчас покажу какой на фиге По длине одинаково. А нет, вот так вот. То есть один сверху, один снизу. Так, ну давайте подключим. Посмотрим, что у нас еще в инструкциях. Гарантийный талон. И паспорт. Краткое руководство. SM-R220. Да, внизу кнопочка. Контакты для зарядки сверху, сенсорная кнопка, зарядка, подключение к мобильному устройству, влагозащита 50 метров на глубину, ну у этого абсолютная влагозащита, то есть в душе, в бассейне вполне нормально. Всё, паспорт кончился так давайте подключим Пин-код высвечивает на, на самом устройстве 35 12 76. Окей. Все. Вот так вот. То есть на самом устройстве был пин-код. О! Завершение сопряжения. Использовали. Информация о браслете. Поздравляем с приобретением. Пускай. Принимаем. Пропустить. Далее. Обновление образ браслета. обновление стабильность надежность обновить 4 мегабайта Сразу посмотрим циферблаты Так, вот так, наверное, да, будет лучше?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 одна обновка. то есть прошивки идут последовательно а если вы купите через год то вам придется еще вставить все прошивки которые будут выходить то есть вот на сегодняшний день <пять> опять не на сегодняшний день а... сейчас мы ставим прошивку вот такую та была 395 а это 220 А выбор у меня стоял между Galaxy Fit и Galaxy Fit 2. Значит, на сегодняшний день Galaxy Fit можно купить на, ну, на Авито за 2000. Ну, по крайней мере, я таких находил. А так, цены распространяется даже до 5000, да. А, ну, учитывая то, что им год уже, да. И автономность, все мы знаем, да. То есть, до трех дней опускается. Даже слишком мало. А, функционал Galaxy Fit... Я не увидел чем хуже, чем у Galaxy Fit 2. То есть одинаково, одинаковый функционал. Поэтому я выбрал, естественно, автономность. Мне показался дисплейчик, ну, по крайней мере, внешне вот так, ой, в, в, в общем объемом чуть больше, чем у Galaxy Fit. Посмотрим себя. Вот И, естественно, позже будет все в последующем обзоре. После прошивки выходит очень долго. Вроде как прошился и потом тянет, тянет. Сто процентов. Подключить. На да. дисплейчик остается тот, который. Время прошивки был. То есть, вы сами понимаете, если у вас сердцебиение стоит на экране, то, естественно, это как виджет, а будет а, немножко больше а, есть. есть. вот у меня, допустим, стоит здесь тоже, ну, примерно такой же, да, наверное, дисплей. То есть, дата, дата, шаги и сердцебиение. Ну, вот он у меня. Я скриншот покажу, я не помню, ну... Раз в неделю, наверное, заряжаю. В общем-то, неделя тоже неплохо. Ну, как-то хотелось. Летом его, конечно, на солнце очень плохо видно. Вот этот, наверное, все-таки лучше будет виден на солнце.